Что вы считаете традиционными ценностями? Традиционными ценностями? Ой. Выбор людям? Да. Серьезно сейчас? А мы в какой? В демократической же стране, по идее, живем? Нет? А у нас же нет жесткой пропаганды ЛГБТ, нет? Надо принимать. Что? Какой <свят> ужас? В Государственной Думе предложили запретить пропаганду нетрадиционных ценностей для защиты традиционных. Обозначьте традиционные ценности. Семья. Что еще? Все? Достаточно этого? Я для думаю, вас. прежде всего, для меня связано с отечеством, связано с государством. Для меня это традиционное, а не традиционное, может быть, это личные какие-то. Ну, тут нужно подумать. Традиционная и... ценность – это когда полная семья, да. есть жилье свое. И... Хорошая да, ценность. Да, хорошая ценность. И все хорошо, э, отец не бьет мать, и все отлично. Вот это традиционная ценность. Нет традиционной все наоборот. Что-то есть еще у нас из традиционных ценностей? Любовь к родине. Семья. Ну и развитие. Традиционные ценности, ну семья, что-то, не знаю, что-то русское, что-то историческое такое. Что вы считаете традиционными ценностями? Вера, надежда, любовь. Тогда нетрадиционными. Ну то, что отрицает, это сатанизм. Нетрадиционные ценности, это что? Ну, мне так кажется, что это различные нетрадиционные отношения между людьми. Секс? Да, да. Секс, Секс это ценность? Секс это не ценность. Семья – это ценность. Вы поняли, о чем в Госдуме говорят? Я понимаю, о чем Госдуме говорит. А в, Госдуме, в Госдуме говорят. А вы можете? В Госдуме говорят, как я понял, да, о том, что у нас не должно быть пропаганды различных нетрадиционных отношений между людьми одного пола. Давайте я перечислю. Давайте. Да. Балалайка – ценность? Ну, да, это история нашей музыкальной культуры. А покладистая борода? Купеческая. Но ну, тоже, да. Что не так? Картошка американская. Причем здесь американская? У нас тоже своя есть? Секундочку. Можно ли считать как... американская, завезенная из Америки картошка как торпеда в нашу культуру? Почему? Она у нас прекрасно прижилась. Англицизмы надо убирать с вывесок и так далее. Вот борьба с нетрадиционными ценностями. А тут англицизмы кругом. Слышали, наверное, такие были предложения от депутата. Ну, да, слышали, но ну, я считаю, ну, что... История. Да, это нормальный вариант. Слово президент, англицизм. Да, да. Чем мы... заменим? Император. Лес, нефть, газ. Ценности? Ну, конечно. Почему? Ну, в смысле, ценности чего Государство. государства? А это вот... Наши традиционные ценности? Или это ваши ценности? Ну... Вот вы будете за нефть и газ ум умирать в бою? Нет. А за что вы готовы пожертвовать своей жизнью? Ну, вдруг такая уж ситуация случится. За свою, своих родственников, в любом случае. Конечно. Семья это ценность играет 100%? Да, да конечно, процентов. Скажите, когда говорит о запрете, надо значит, наказывать как-то или как? Я не думаю, что обязательно запрещать это наказывать. Запрещать можно, например, предупредить. Это первое. Второе, сказать, рекомендовать. Вот я тоже думаю. Или запрещать, если кардинально, тогда да, указом, директивом. Ну, для меня так. путь, за, путь запретов вообще это путь? Ни в коем случае. А зачем что-то запрещать? Если это борьба с пропагандой с нетрадиционными ценностями, это должны быть какие-то запреты и наказания? Ну, возможно. Какие, например? Ну, в поводу стечения головы и прочих других органов, которыми этот сатанизм проповедуется. Я против вообще, в принципе, запретов. Но пропагандироваться, ну, наверное, нет, не должно. Пусть Каждый живет так, как он хочет, но на каждом углу кричать о чем-то, не знаю, несвойственном каждому, тоже не есть верно. запретами можно победить что-то плохое, злое? запретами нет, мне кажется, только усугубляется все. Запретами, Когда больше запрещаешь, как бы, как бы все хуже, как по-моему, по становится. Запрещать что-то другое, это тоже неправильно. Через запреты ничего хорошего не будет. Запреты вообще эффективны на Руси? Я думаю, нет. Мы самобытная культура, но и с ценностями мы пока можем только семью назвать. Но это то, что вот, вот точно объединяет, на мой взгляд, абсолютно всех. Тогда нас объединяет это и с французами, с африканцами, и с китайцами. совсем. У них, видите ли, взгляд совсем другой.